Здравствуйте, друзья. Семь лет назад убили Олеся Бузину. Убийц не наказали, киевскому режиму это не было нужно. Ну, поэтому теперь ответит киевский режим. Да, впрочем, он уже отвечает. Вот и переквалифицировавшийся в метеоролога глава Луганской областной военной администрации киевского режима все время следит за погодой. Он уже несколько дней, наверное, не меньше недели сообщает о том, какие идут дожди. И что исключительно дожди мешают наступлению русских войск. Сейчас он ожидает прекращения дождевого, дождевого сезона и наступления. Ну, а синоптик подтверждает этот факт и предупреждает, что местами пройдет город. И вроде бы как из осведомленных источников из Киева сообщили после дневной передачи о том, что на момент окружения мариупольская группировка насчитывала 25 тысяч вояк, из которых только максимум 3 тысячи сдались в плен. Как раз по этому поводу Зеленский сегодня сказал, что уничтожение военных в Мариуполе поставит точку в переговорах. И да, может быть и Лавайск. Трудно сказать, почему он сравнивает это с Иловайском, потому что мариупольский котел во много раз более многочисленный, и отсюда уже никто никуда не выйдет и не прорвется. Ну, а что касается конца переговоров, поживем-увидим. И да, в Мариуполе, кстати, бойцы Сомали возле прокуратуры обнаружили в мусорном баке труп азовца. В данном случае это можно считать уже концом переговоров или все-таки еще нет, надо подождать, пока будет уничтожен последний. Азовец в Мариуполе? Не знаю. Ну а на заводе имени часть сейчас уже пускают корреспондентов, хотя там еще разминировать и разминировать. Находят не только колоссальное количество техники, в подавляющем большинстве битой, но и многие тонны оружия. Например, один из складов полностью забит ПЗРК, игла и, как оценили, там, против этих зенитных ракет, как минимум на миллион долларов. И да, подтверждается вчерашнее сообщение о продвижении в Попасное. Там тоже уже в жилой застройке работают корреспонденты. И вот такие локальные, но очень тяжелые бои по всему Донецкому фронту сейчас сковывают колоссальные силы противника, фактически лишая его маневра. Я уже не раз говорил, что идет война за мобильность и невозможность маневрировать и перебрасывать быстро части из одного участка фронта на другой, тем более в преддверии большого наступления, сковывают силы противника, фактически дробя их на мелкие кластеры и делая невозможным успешное сопротивление с возможностью даже контратак. Ну а по словам официальных лиц США, Россия может вскоре начать новое наступление по другой причине. Оказывается, у ВСУ заканчиваются боеприпасы. Это сообщает NBC. Байден, правда, уже объявил об отправке 40 тысяч снарядов и 18 155-мм гаубиц, но этого хватит только на неделю, сообщил NBC высокопоставленный чиновник. Но я бы сказал, что этого хватит на неделю оборонительных боев одному только Николаеву. И то только в том случае, если им будет из чего стрелять. Вот русским, например, есть из чего стрелять. Если я не ошибаюсь, то на этой фотографии завод «Протон» на военной улице возле конного рынка в Харькове. Когда-то приходилось там работать. Правда, не по профилю завода. И теперь, видимо, он работать уже не будет ни по какому профилю. А на этих фото наш Т-72 – который вчера в ночном бою получил три попадания с ПТРК, предположительно нло, Но, тем не менее, сумел своим ходом добраться до расположения части и даже без потерь в экипаже. Это, к слову, о том, что такое ПТРК и танк. Ну, кстати, танки оборудуют уже и верхние защиты, и башни, в том числе заводской, а не самодельный. Ну, приходилось вот видеть, как подрывается на мини-танк, тоже теряя гусеницу, но тем не менее сохраняя возможность движения сохраняя экипаж. Так что не все так просто. Ну и последнее объявление, не носящее рекламный характер, просто к сведению. Открыта клиника по удалению нацизма и русофобии. Работает круглосуточно, выезжают специалисты на дом клиенту. Ну, результат гарантирует. На этом пока все. Всего вам доброго. До свидания.